Всем привет, ребят! очередной раз я переписываю это видео. Вот. Это продолжение видео, которое было очень давно. Ссылочка на него будет в описании к этому видео. Суть была того, что я забыл указать. Ну, не забыл, а просто не было мне писем, чтобы показать, за что здесь платят. И что нужно дождаться при нажатии на письмо. Вот письмо у меня есть. Мы нажимаем на него, открывается, переходим по ссылке здесь нам появляется таймер нам важно, чтобы таймер вышел, вышел а закончился и тут появится надпись вот, деньги зачислены мы это дело закрываем обращаю ваше внимание на баланс и нажимаем Давайте след, следующее письмо. Вот баланс обновился. А, еще здесь есть много всего интересного для рекламодателей есть, то есть вы можете создать задание и продвигать свой канал на YouTube, либо другие какие-нибудь там сайты свои или проекты. А, Советую вам переходить по моей ссылке, которая в описании к этому видео. По полноценной ссылке, которая будет. То есть не удаляя оттуда ничего. Почему? Да потому что я создал бонусы для своих рефералов. Сейчас вам покажу. Вот они бонусы. То есть если вы переходите по моей ссылке. И попадаете вот на вот такую шапку. Обязательно, чтобы логин был вот этот. Иван 08. 0.7, точнее, прошу прощения, 0.7. Как мы видим вот он. То есть это я вас привлек к себе. То есть как друга. Вот. То тогда вы получаете все бонусы и все, что я говорил ранее. Бонусы вы получите по-любому. Какие бонусы? Бонус здесь за регистрацию есть 1 цент. За первые 60 писем вы получаете опять же 1 цент. Но после 100 прочитанных писем вы получаете 0,005 центов. За задание, если вы на задание заработали 1 доллар, там 3, 5, 7, 9 долларов заработали, то вы получаете вот такие вот бонусы. Потом вы будете получать за каждые 100 заданий 0,25. То есть 2,5 цента. После регистрации обязательно подтвердите вашу почту, потому что здесь есть безопасность. И если вы не подтвердите вашу почту, то... Никакие бонусы и дополнительные функции у вас будут заблокированы. Есть, к сожалению, это так. Другого варианта нету. Для регистрации вы заходите в личные данные. И там вы уже указываете все свои личные данные. Вплоть до кошельков. Кошельки там есть Яндекс, Вебмани, Пэйр. Ну еще какой-то, еще какой-то кошелек, я не помню. Вроде бы есть э, вывод на мобильный счет. Пополнение. Вкратце скажу по поводу рекламодателей. В прошлом видео я тут рассусоливал, но я сейчас не буду. Здесь вот вы можете создать задание. Просто покажу, что нужно делать самое главное. Самое главное это здесь указать ваш сайт если ваш сайт это youtube то выбираем зайти на youtube здесь ставим нет а здесь ставим запретить здесь составляем как то ручная проверка почему так смотрите вот эти две функции это кратце я подписался допустим на ваш канал Выполнил все ваши условия, которые вы мне сказали. Вы мне заплатили деньги. И если вот так стоит, то я больше не могу выполнять это задание. Если вы оставите вот так вот, измените, оставите там, допустим, там, моментально, или поставить э, разрешено, то я просто-напросто отписываюсь от вас, нахожу ваше задание еще раз, оно у меня сохраняется, и выполняю его столько, сколько мне захочется. Я выполню задание, получу с вас денег, опять удалюсь, ну, как бы, отпишусь от вас и опять подпишу. Ну, то есть, вот таким макаром, чтобы этого не было у вас, я вам советую ставить вот так вот. Нет, запретить, ручная проверка. Здесь обязательно YouTube, если вы на YouTube. Потому что, как видите, это вот вы должны запомнить раз и на всю свою жизнь. Если будете здесь работать. Штрафы. Здесь их очень много, потому что... Ну, сайт так у него такие правила. Вроде бы все я рассказал. Где взять а, шаблоны? Ну, я долго рассказывать не буду. Просто мы заходим в пользователь. А, заходим в задание. Допустим, мы сейчас про YouTube говорим. Нажимаем. А, ну вот, кстати, YouTube уже открытый. Так, ну, выберем. Давайте вот это выберем, да? Примерно. Мы вот это все дело так вот копируем. Вставляем. Вставляем это. Вот сюда. Вот таким вот макаром. Ага, ну да, понятно. Я не скопировал, ну ладно. Вот сюда, короче, вставляем ее. И все. Да, и здесь вот такая функция клики. То есть, есть регистрация с активностью есть голосование то есть, это шаблоны ваши здесь обязательно ставим галочку ну, просто мы ставим здесь галочку но если мы хотим шаблон то мы нажимаем ну понятно на шаблоны клики это клики регистрация с активностью это по моему есть шаблон на регистрацию ну вот идите по типа ссылке, то там вот этого вот, все на есть. Вот, то либо сейчас я вам покажу, что будет с клика. Ну в принципе сами посмотрите, что вам ближе. Ну в принципе нет, вот это вот оно и есть. Вот. Нажать на рекламу, вот оно. Вот это вот вам нужно. В принципе даже не нужно никуда идти, ничего не искать. Просто тут добавляете, заменяете. Если что непонятно, заходите, где я вам показал пользователь на YouTube. И смотрите, как, как ребята создают. Здесь ставим галку. Вот. И далее. И так далее, и так далее. Потом оплачиваете это все дело. Оплачиваете каким образом? Просто зарабатывайте сюда деньги. Зарабатываете. Можете вводить это ваше дело. Я лично зарабатывал здесь на... На письмах, на заданиях зарабатывается оно. Вам хватит там оплата. Сейчас я вам скажу, сейчас вот есть задания, просто чтобы вы понимали. Так. Так, пополнить баланс. Ну вот смотрите. За 10 заданий вы, вы платите 13 центов. Ну понятно, за сто выполненных заданий вы получаете. Вы платите доллар тридцать. Вот. вот как видите мой сайт на YouTube. Это когда-то было очень давно. Сейчас я этим не пользуюсь ничем. Вот такие вот дела. Все, ребят. Вроде бы все объяснил, все рассказал. Если что вдруг непонятно.. Пишите в комментарии все ссылки, которые я говорил на прошлое видео, которое было очень-очень давно, я оставлю на регистрацию. Вот на эту форму я оставлю тоже в описании. Обязательно убедитесь при регистрации, что был вот этот логин. Обязательно. Потому что это мой логин. И я все, что сейчас говорил, я отвечаю только за этот логин. Если будет какая-то другая ерунда. Не обессудьте я здесь ни при чем вот пишите в комментариях если есть у вас вопросы постараюсь ответить если я компетентен в этих вопросах да такое слово конечно выговорить вот. всем огромное спасибо всем пока всем удачи больших вам заработков